Сегодня смотрим подгон от подписчиков и также залетим на MyKesGo. Поехали! Здравствуйте, подписчики данного YouTube канала. И у нас начинается этот ролик с подгонов от вас, от моих подписчиков. Я, наверное, каждый ролик сделаю за традицию с подгонов начинать. Тут вообще офигенный подгончик. Человек с ником 2409. Удачи, брос. Спасибо тебе огромное. Тут реально офигенное количество наклеек. И даже наклейка 2022 года есть. У меня а, взамен ничего не просят. Получается, что это подарок от моих подписчиков То бишь от вас 24.09 мы говорим спасибо Вот эту красоту в виде наклеек Мы не принимаем Потому что у меня наверное нет места блять ну что, друзья, почистил инвентарь, а конкретнее переместил наклейки в хранилище с наклейками, и теперь в теории этот трейд от подписчика мы принять можем, потому что 80 наклеек я переместила в хранилище. И да, это все принято, но 75 новых предметов! Я почему-то думал, что их там 25, блин, огромное спасибо, 75 наклеек скинул подписчик, большое тебе спасибо, это все идет, конечно же, в коллекцию, именно в хранилище к подгонам. Вот такой офигенный Большой трейд Отправил человек с ником DJPAU1 И вопрос Привет, когда видос ПКБ ПКБ будет в ближайшем времени Мы недавно на нем стримили Я, кстати, не знаю, трейд не примется Потому что места нет, наверное Мне интересно, вообще, примется ли трейд А, принялся, классно, спасибо большое за трейд А ПКБ будет Мы недавно постримили, я хочу лоу баланс Залить себе на канал ролик Вот такие пару подгонов Я, наверное, в каждом ролике по два подгона буду, интересно Показывать. Спасибо большое всем и Диджей Пау и 24. Блин, месяц забыл. Спасибо вам, ребят. Это реально приятно. Это все пойдет в коллекцию, естественно, не на продажу. А я желаю вам приятного просмотра. Ребят, всем привет! Прикольная тема вышла на Майка из а именно зимний пропуск. Я реально пока особо не смотрел, но, блядь, есть сразу скажу здесь косяк. Вот он зимний пропуск, у меня не грузится почему-то кейс. Ну, блять, матов очень много, но у меня реальные эмоции. Это, это круто оформлено, мне нравится вот эта кнопка. Бля, она красиво сделана, ну просто красиво сделана кнопка, серьезно. Сейчас будем изучать, что это такое. Зимний пропуск какой-то за 600 рублей, короче, будем смотреть, что то новенькое. Единственное, никаких ссылок, ничего не будет, деньги мои. Ролик не рекламный, я могу в этом обзоре спокойно все, что угодно говорить но нету ссылок никаких вы должны это понимать что ролик не рекламный но я на всех сайтах с кейсами где есть такая возможность говорю и показываю свои промики тем более на MyCSGO реализован вывод на киви и фактически если вы пополняете по моим промикам, я с этого зарабатываю и мне от этого приятно это грубо говоря своеобразный донат никогда никого не призываю и не призывал открывать кейсы ибо всегда помните что это развлечение и админы на вас хотят заработать никто вам dragon лора со 100 тысяч это да даже 100 со 100 тысяч рублей не выдаст все проиграете, но если вы пополняете Ребят, есть промики, будет очень приятно Если вы их используете, они на 40%, их тут Много, на 35, на 30 Самая реально крутая фишка, что можно на киви Сразу водить, поэтому вам огромное спасибо, что Пополняете, используя именно мои промики Ну, это реально поддержка, это поддержка Чтобы снимать следующий видос, очень круто Здесь рисован вывод, вывод поэтому, блин MyCSGO в этом плане ну ничего не скажешь, ревка тут охуенная, ну серьезно. Поэтому вот промики держите, кому интересно. И реально спасибо, что вы их пополняете, используя их. Это в миллионный раз повторюсь, дичайшая поддержка канала Человек-Человек. Ближе к ивенту. Единственное, что я тут сделал, нажал кнопку активировать. Больше я тут нифига не изучал. И самый прикол в том, что очков у меня ноль. Они, как я понял, даются при открытии кейсов и депе. Депал я до этого ивента, но ролик не записывал, и деньги просто здесь лежали. И я реально этому рад, потому что сейчас можно сделать. Сделать обзор на пропуск. Ну, бля, единственное, что у меня тут нет очков, потому что я не депал во время этого ивента. И это плохо. Ну, это реально хреново. Блин, я не вижу иконки вот этого всего, блядь. А, почему, чё с моим компом? Ладно, что вообще здесь есть? Очки, как их получать. Так, последняя история очков. Зарабатывайте очки при пополнении, прокачиваете уровни, получайте награды. Это все понятно. Топ-10 игроков. 65 уровень пропуска нихера себе. О, кстати, прогрузилось. Смотри, что-то прогрузилось. А, это старенькие кейсы. Зимнее оформление профиля. Вау, прикольно. Бля, реально прикольно. Типа как фон в стиме, но почему не прогружаются кейсы? В чем проблема? МБ с браузером, что-то. Мне интересно, как это выглядит. Реально. Ну окей, что ждет внутри? Зимний стиль, зимний стиль рулетки, скин для апгрейда дубликат что такое дубликат как прочитать что это такое а дубликат дроп Выбили крутой дроп у вас есть возможность дублировать любой дроп Охуеть, блять прикольно скин для контракта скин скидка на кейс скин в подарок промокод бесплатный кейс бонусный баланс все это понятно единственное 600 рублей стоит пропуск нафига он нужен есть я так понял бесплатный а есть золотой пропуск типа доп награды даются блин прикольно будем проверять и посмотрим вообще а нужно ли покупать пропуск или все таки с бесплатным будет нормально. Короче, поехали. Мы, конечно, покупаем. Так, а, сразу мощный бесплатный кейс. Самый дорогой бесплатный. Самый дорогой это моя тема. Бесплатный кейс с максимальным дропом. Давай его сюда. Так, а ваши бесплатные награды, открытие кейса, подарки, понятно. Стоит он 0 рублей. Что тут есть? Понятно, нам выпадет сигнал или малохит. Блин, но от ивента реально я кайфанул. Так, ой, бля, звук. Как, как это выключить, Блядь, как это, Как это выключить? Там звук заиграл. О, ладно. Я, я выключил звук, я очень сильно боюсь авторских прав. Давай даже отключим принудительно на сайте Конечно, я отключил принудительно звук Именно во вкладке а, Я не послушаю звук, блин Потому что для вас обзор записываю 150 рублей выпало, так кейс стоит 320 То есть, ты покупаешь пропуск за 320 Тебе, ой, за 600, тебе дается кейс за 320 У меня седьмой уровень Вы заработали 600 очков, понятно Это типа я приобретаю золотой пропуск И у меня сразу 600 очков, я понял Можно сразу забрать промокод Бесплатно, бонусный баланс Копите бонусный баланс, открывайте кейс так, окей а, Так, зимний стиль рулетки Кастомизировать свою рулетку в настройках профиля Это все ясно Бесплатный кейс Удачного дропа Ну, то есть, покупая пропуск, в принципе, у тебя сразу уже идет несколько бесплатных кейсов Понял Понял, понял, принял, так как вам это, это не наше изобретение, понятно. Киберпанцы. ну, 38 рублей, мало, да, мало, определенно, кейс стоит полтинник, это уже не так интересно. Дальше идем в ивент, блин, я хочу его полностью пройти, честно. Еще бесплатный кейс, удачного дропа, спасибо большое, так, 0 рублей также стоит кейс. Ну, по дропу, конечно, в них есть везде шлак, это, это, в принципе, очевидно, он нам и дропается. Ну, блин, надо как-то окупать пропуск Пока мы окупили только половину пропуска Так он тоже стоит 50 рублей Чё по пропуску дальше, давай смотреть а, Так, еще скин для контракта Так, скин для контракта в вашем профиле Три скина, понял а, И бонусный баланс, 40 баланса, здесь в принципе Все пишется, ясно. Давай перейдем в Настройки профиля, настройки new А, аааа, -а -а -а -а, ёпта Блин, они классно это сделали, ну честно Зимняя рулетка активировали, окей Седьмой левел есть Так, то мы с этой информацией можем делать. Давай бивискейс, поехали. Алдовый кейс, у нас должна быть зимняя прокрутка. А, появились огоньки. Блин, ну обычно это добавляется бесплатно. Платить за это деньги, ну как бы можно это через бесплатный пропуск выформить. Ну, ладно, прикольно, что типа надо фармить. Так, сразу ачивка, 10 уровень, я понял, 988 рублей. Сколько нам за это падает бонусных поинтов? Вопрос у меня в этом. 10 левел. А, 1300. Сразу дофига наград. Скидка на кейс, на открытие, но учитывайте ограничения, если они... Численный ниже. Откройте любой кейс До 200 рублей. Так, до 200 рублей у нас скидки. Скинов для апгрейда У нас много. Скинов для контракта много Дубликат. Как этим пользоваться? Откройте любой кейс до 60 И типа выпадет дубликат. Очень много Бонусов. Сейчас будем смотреть. Так, кейс До 200 рублей любой. А, хорошо А какой кейс есть? До 200? Так, еще же Надо найти. А сахар кейс сколько стоит? Подожди А, нет, это дорого. Хорошо Кейс до 200 рублей. Блин Его найти сложно. Так, ну например, ау Скидка на кейс 50%. Я понял. Ну, до 200 рублей как бы окей, но кейсов до 200 рублей для меня это неинтересно, их сложно искать. Кихабару Нахуй а Кихабару, Это, в принципе, ясно. Аристократ выпал, и это 34. Мы потратили 60. Нифига не стонгс. Нам выпал дубликат кейс до 60, по-моему, рублей, и выпадает дубликат. Ну, что-то как-то маловато. Честно, маловато. Дублика. Так, а можно как-то посмотреть. Но, ну, по-моему, написано было кейс до 60 рублей. Вопрос, опять же, что до 60 можно открыть? Я не знаю, бомж кейс. А есть что-то поинтереснее? Ну, просто. Хорошо, давай сортировку откроем. Вот, 20-50. Вот, кейс до 60 рублей Дабл дроп, тут это все написано Бля, это классно реализовано Ну, тут я ничего не скажу, это реально офигенно реализовано Ну, ну надо как-то сказать, да, сайт говно Ну, чтобы не, не открывайте кейсы Чтобы они э, не думали, что это реклама Ну, мне просто реально нравится Дабл дроп, хорошо, два глока, прикольно А подожди, они у нас два продались, или как это происходит? А, нет, вот один Продать Так, да, продать, хорошо, продали 14 тысяч на балике. Так, вот у нас 3 бонусных скина для контракта. Мы создаем контракт. Нам надо купить пропуск. Просто 111. Ну, пропуск, на самом деле, почти уже я купился. В апгрейде тоже 2 скина. Давай их закинем на... На x 5 В принципе, они мне не особо нужны. Но, в теории... Блин, можно ли окупить пропуск? Смотри, ты закидываешь 600 рублей. Именно с депа 600 на пропуск ты его никак не окупишь, потому что там даются кейсики, можно на этих кейсиках еще особо ничего и не выбить. А если дальше уже открывать, то, ну, в теории пропуск-то окупается. Но это только в теории, по факту... Блин, слушай, я даже не знаю. Но это нужно донатить 600 плюс Не знаю, блин, ну вот, я, я просто не знаю, стоит ли его покупать. Вполне и без него много дропается. Ну вот, что с ним нам упало? Давай посмотрим. Скидка на кейс, бесплатный кейс. А по факту, а по факту ты его очень сложно от пропуска купить. Дальше бесплатный кейс. Если ты собираешься бустить пропуск до, ну, максимального левела, то он, естественно, окупится. Но в ином случае нет. Короче, смотри, если деп у тебя высокий, ну, большой. Короче, короче, очень много короче, что-то все мне. меня Лагушка улетает на этих, короче. Покупай. Если депы у тебя небольшие, смысла нет. А, максимальный промокод 60%, понятно, это не особо нам интересно. Давай бустить уровень. 14 тысяч рублей, давай бустить. Так, а как убрать фильтр? Все отлично, фильтр убрался. Ну что, поехали, самый дорогой кейс. 9 тысяч рублей он стоит, нам интересны поинты сегодня. Бонусные поинты, которыми можно бустить именно батл пасс. По-моему, это батл пасс же, да, Я не ошибаюсь? Аквамаринка, кстати. Дождь из пуль. Сколько это стоит? 6900. Но у нас 20 й левел. Хорошо, давай откроем еще. Сегодня главная задача все-таки попробовать, э, как можно дальше пройти по левелу пропуска. Это, ну, блядь, это реально интересно, что с него может дропнуться. И все-таки хочется посмотреть, стоит ли его э, покупать именно бонусный. Бонусный уровень, бля, как, как это называется? Золотой пропуск, вот. Но уровень бустится на вот этих, кстати, новогодних кейсах. Охуенно, ну серьезно. То есть на них, я так понимаю, больше дают опыта для пропуска. Но единственное по скинам вопрос. 29 й левел у нас. Хорошо. 3000 и у нас нет денег, нормально, мы в минусах сидим, заебись. Чё мы сможем залутать с этого пропуска? Скидка на кейс, условия до 200, опять же, скин в подарок. Так, понятно, говно. А, бонусный баланс 50 этих бонусных поинтов, зимний стиль профиля, это прикольно. Бесплатный кейс, мы, в принципе, сейчас его откроем. Удачного дропа, что это? Запрещенный зимний приз. 84, а, подож... Блядь, там, там, по-моему, можно было бесплатно открыть. Да, я за 84 открываю. Ой, бля, вот тут, вот здесь косяк, вот здесь косяк, его, да, бесплатно 0 рублей, все гу то есть, случайно свои деньги потратил, спрашивается, зачем? Не, ну если отсюда выпадет нож, то пропуск окуп... окупился, поток информации, это было бы тоже круто, но нет, выпал 5-7, блядь, ну прикольная тема, как минимум это необычно. Че еще? Скин для апгрейда, три скина для апгрейда возьмем, бонусный баланс возьмем, дубликат. Здесь, опять же, от скольки до скольки О, вот здесь интересно, до 300 рублей Тут поинтересней Так, опять же, халявный кейс, открытие Давай фастом, не хочу просто это Долго смотреть прокрутку, чтобы выпало 20 рублей Но это, кстати, нам золотого, да? Упало А, нет, скин в подарок золотого Хорошо, скидка на кейс до 200 рублей Так, надо запомнить, до 200 рублей У нас скидки 2, процентов И дублика до 300 Скин для контракта Охереть, смотри. Гадюка даже выпала, прикольно. Так, бонусный баланс, это ясно. Скин в подарок. Что выпадет? Нитро, Апельсиновая коркость, по-моему, дорогая может быть. Блин, сколько призов выпало. Бесплатный кейс. Главное сейчас не забыть все эти бонусы, которые у нас есть. Я это фастом открываю, кейс 240 рублей стоит. Так, сланец. Уже поприкольней. Уже 170 рублей. Блин, ну, ну круто. Ну, мне нравится. Я кайфую, что-то новенькое. Так, понятно, бесплатный кейс еще один. Это уже с, с золотым э, пропуском. Вопрос, что выпадет. Генератор. Но ну, медленно, но верно, пропуск-то в принципе окупается. Но происходит это очень медленно. Скидка на кейс 70%, до 300 рублей. Понял. Скидок уже до хера, ну серьезно. Так, э, мы в принципе забрали все бонусы. Нам нужен кейс сначала до 200 рублей. А, ну лучше до 300, чтобы дабл дроп использовать Или подожди там же можно выбирать бонусы, которые тебе выпадут а, Давай откроем, допустим, ну вот что-то такое Да, вот, либо дабл дроп, либо скидки на кейс Давай 50% заюзаем, фастом откроем Ну, не хочу обычным открытием, это не такой интересный кейс, чтобы смотреть фул открытие Скидка 70% Очень много бонусов, они, кстати, друг друга не перебивают, они сохраняются А на эти кейсы скидок, к сожалению, нет К огромному сожалению Хорошо, допустим, ну, допустим, хрома Есть, да, 70%, 24 рубля стоит хрома кейс Выпадает нага. Это окуп, кстати. Вот это прикольно, это окуп 79 рублей. Дабл дроп уже до 300 рублей, поэтому меняем немного мы фильтр. А чё есть за 299, наверное, нам надо. А, ну да, типа вот бустер. Зимний бустер. Так, дабл дроп сейчас будет. Главное, чтобы выпало что-то крутое, потому что дабл дроп вот здесь он интересен. Бля, красная линия. Две красных линии было бы круто. Ну окей, гадюка выпала. Чё она стоит? 33, Она раздвоилась, это все ясно. У нас есть контракт. Апельсиновая корка, кстати, стоит 70 рублей по итогу. Напомню, это все выпало с battle Паса а, дополнительного, и 87 рублей МК оттуда же. Ну, давай, делаем контракт, потому что у нас скины исключительно для контракта, и 400 рублей. Бля, это крутая тема с этим пропуском. Так, мы сейчас делаем следующим образом. Я все деньги трачу на о, кейс, и, и я растяну этот ролик на несколько видосов, потому что хочется максимально пройти этот батл пас. Чтобы уже посмотреть конечные награды и что по итогу будет. То есть, в принципе, э, если подводить итоги со всем, что получилось сейчас, деп пятнашка Но опять же, депал я до ивента. То есть, э, поинты у меня не зачислились. И если бы зачислилось, вопрос сколько? Но с 15-тысячным балансом мы бы установились до 32 уровня и получили реально дофига наград. Максималка здесь 65. То есть, фактически мы прошли весь батл пас, э, весь зимний пропуск. Вот эти награды мы заберем уже в следующем видео. Первое впечатление по поводу этого ивента, он реально крутой. Ну то есть он офигенный, я здесь ничего не скажу, мне понравилось. Единственное, я не вижу картинок, блин, мне нравится пока только кнопочка приобрести батл pass Выглядит это все круто. А вот, да, получайте на 23% больше очков. Так мы не то открывали, надо вот это крутить-то, подожди, давай-ка мы откроем. Постом. И сколько левелов нам? 33 Бля, вот эти кейсы надо открывать. Я, я что-то не то крутил. Короче, всем спасибо. Это, по факту, первый обзор на канале был вот этой история. Мы за сегодня нафармили 18 тысяч а, поинтов. В следующем видосе, я надеюсь, ну, мы половину поропуска прошли. В следующем видосе будем добивать до конца. Кстати, 500 поинтов будет. Ну, и чем дальше влезть, тем больше дров. Поэтому, я думаю, что здесь уже скидка на кейсы 90% до 500 рублей будет. Дубликат тоже, наверное, с кейса до 1000 рублей. Короче, чем, чем дальше, тем интереснее. Поэтому, ребят, ставьте лайки и выйдет новый ролик Всем огромное спасибо, это был Человек Обзор обновления My GO До новых встреч, всем пока